Привет, друзья! С вами Амир Исламов. Это рубрика «Пару минут», в ней буду за короткое время делиться каким-то советом, который поможет вам ускориться в дизайне. Поехали! Сегодня расскажу о том, как быстро вытащить цвет напрямую в Photoshop. Обычно у начинающих дизайнеров есть проблемы с выбором цвета и оттенков. Я советую смотреть какие-то подходящие работы, которые вам нравятся на Dribbble либо Behance, возможно Pinterest, и просто вытаскивать чьи-то оттенки у авторов, которые вам нравятся, у более опытных. Авторского права, никакой на цвета нет, поэтому не парьтесь. Смотрите, как делают обычные начинающие дизайнеры, чтобы вытащить цвет, к примеру, с этого изображения. Копируем картинку, вставляем Photoshop, не туда. Берем пипетку, ну, так же я, раньше делал я. То есть делаем лишние движения. Вот совет, который я сегодня предлагаю. Смотрите, сдвигаете немного Photoshop в сторону, берете инструмент пипетка, горячая клавиша «i», Жмете левой клавиши мыши и сразу перетаскиваете на Behance, либо вообще на любую вкладку за пределами фотошопа. Видите? Может даже вытащить цвет с обоев на рабочем столе. Бац, бац, бац. Цвет сразу у вас меняется в палитре. К примеру, мне нужен фиолетовый. Гуд. И вот и все в целом. Это может быть не только браузер, как я уже говорил, но в целом абсолютно любое окно. Вот и все, конечно, опытным я Америку не открыл, но начинающим, думаю, будет полезно. Если рубрика была вам интересна и полезна, ставьте лайк, пишите комментарии. если нет, ставьте дизлайк или пишите неинтересно. Посмотрим, на основе этого выбора я решу делать мне эту рубрику дальше или нет. Подписывайтесь на блог ВКонтакте и на YouTube канал. Пока.